Здравствуйте, меня зовут Юрий, я из города Архангельска. Подходит к концу онлайн-курс скорочтения памяти интеллект, и хочется сказать пару слов об этом курсе. Программа вебинара была очень интересной и познавательной. Работа с тренером Юлианой Шевцовой была очень продуктивна, и за время курса, за этот месяц, скорость моего чтения и запоминания информации в тексте увеличилась в полтора-два раза. Хочется сказать большое спасибо Юлиане и Дмитрию за организацию данного курса и пожелать дальнейших успехов.